Всем добрый день! Сегодня и завтра мы будем проводить мастер-класс в Альфа-бизнес-центр с Олег Назаров. Буду показывать ну, свои виды на итальянскую кухню. будем э, разговаривать о еде, о продуктах, о кухне и буду готовить каждый день по три э, разных мастер-класса. Итальянская кухня ходит в тройку самых популярных кухонь в России. Поэтому таким образом вы изначально подстраивайтесь под российский вкус и, соответственно, больше шансов на успех. Единственное, это не надо открывать дорогой итальянский ресторан, потому что на него вы вряд ли найдете свою целевую аудиторию. Если же у вас демократический формат э, пиццерии или тротарии, то я думаю, что в, любом, э, в любой точке России вы будете иметь успех. Делать итальянский ресторан без натуральных продуктов невозможно. Это, это, это нонсенс, да, там мы никогда, мы по крайней мере, там, если мы научились делать буратту, но пока мы не научились делать качественный пармезан. Без пармезана итальянская кухня невозможно. Если нет возможности его покупать, ну, о каком итальянском ресторане идет речь, да. Ну, мы научились делать там моцареллу, там, моцареллу для пиццы, да. Но есть такие вещи, которые классика, да, это хорошее оливковое масло. Это хороший рис, хорошие макароны, это хорошее вино да это вот это все то что включает в себя итальянскую кухню если какой-то фактор отсутствует очень сложно сделать именно итальянскую кухню получится там какая-то там ну какая-то другая но не итальянская на мероприятии приехал узнать что-то новое у одного из наших раскрученных самых шахов по сути по итальянской кухне что-то посмотреть интересно узнать как вообще они сейчас что делают как сейчас работает. Так как у нас ну, тематика Италия и мастер-класс тоже посвящен Италии, мы приехали посмотреть, узнать новые тренды, узнать что-то новое, потому что ну, Воронеж все-таки является регионом, в столице все происходит раньше, быстрее, и, соответственно, мы в регионе немножко отстаем по моде, по приготовлению, по трендам. И, соответственно, приехали, чтобы увидеть первым и быть первым. Потому что очень важно о чем быть первым. То есть, поэтому, как бы уже видели, да, то есть, закуска, которая продается, да, хорошо, с хорошим костом. Мы будем пробовать запускать ее у себя. Огромное спасибо Мирка за то, что он в это трудное время продолжает свою работу и передает свое искусство итальянской кухни, свои секреты. Конечно же, здесь самые отъявленные оптимисты собрались. И мы верим, что когда закончится пандемия, то мы будем впереди на шаг, чем остальные, которые, конечно же, выбрали позицию сохраниться, но мы должны понимать, что жизнь продолжается. И сейчас самое лучшее время как раз для самообучения и самое лучшее время для того, чтобы мы спланировали жизнь дальше, потому что кризисы имеют свойство заканчиваться. И мы должны понимать, как оптимизировать свою кухню, как оптимизировать свой бизнес, как оптимизировать своих людей и дать надежду на то, что, конечно же, мы должны преодолеть все, и вместе мы сила. Спасибо, Мирка, и спасибо всем, кто здесь. Понятия, ну, чеснок, цитрус, они, понимаешь, спагетти с чесноком, да, элементарные. Один из самых классических блюд, которые можно готовить дома, ставить. Хороший оливковое масло, чеснок, без и острый перец. И есть есть базилик, зель. Спагетти, вода, соль, аль денте и масла, слитка обжарить через ног, либо, либо чуть побольше, либо чуть меньше, как на, на ваш вкус. Острый перец тоже на ваш вкус. Пет, пет, петрушка, паста готова, аль денте, не забывайте аль денте. И покушать с удовольствием, и не болеть.